Да, точно. Мой обед. Приятного аппетита. Сам, ну ты ябжора. Хорошо. Сейчас. Тежора, если хочешь. Алл, Тежора, как и обещала, мой обед. Друзья. Хочу порекомендовать вам свой канал, на котором вы найдете множество смешных моментов из ваших любимых аниме. А также кодную музыку в стиле Ссылка в описании. Привет, мальчики! Простите, что так долго! Надо же, к нам явились богини! Что? Стоп, а что это за красотка-блондинка с короткой стрижкой рядом с вами? Сейчас врежу! <связывая> а что, мило выглядишь, парень? Все из-за вас! И ладно, ты, Масату! А вот как ты мог меня бросить, Цукаса? Извини. Попытаешься подняться по веревке или лестнице. Слюда обрушится и похоронит тебя. С ускорением стало гораздо эффективнее, аж смотреть приятно. Вы оба на славу помогли мне. Адское пламя! Меня повысили до уборщика. нужно пожалуйста. Нет! Будь со мной понежнее. Все хорошо. Сделаю в лучшем виде. Они наконец-то вступили в запретные. В запретные! Запретные... В запретные что? Так вы не сексом занимались. Лично я был бы не против. Извините, не подмените меня, Кирису. Пожалуйста. Я быстренько все заполню! Что? <связь> Но ведь мой предмет всемирной истории. Почему я должна этим заниматься? Охо, шуть какая! Она буквально излучает угрозу. Какера от А вот тут, Тук-тук, а здесь? Ох, ох В общем, ты идешь со мной. Плохо дело. Может быть, она поняла, что я человек? Какая же теперь судьба меня ожидает! Я был так рад, услышав о поездке на горячие источники. Почему Цузари тоже едет? Ну -то. А с каких это пор тебе дано право называть учителя по имени? Прошу прощения, учитель Сузари такое не повторится. Еще одни типичные разбойники. Нас лично нанял новый глава торговой компании. Пойдете против него и проблем не оберетесь. Жданем все посреди улицы, будет неловко, поэтому. Отойдем за уголок. Простите, пожалуйста. Вкусно! Впервые пробую японский шашлык! Так у твоей семьи ресторан Якинико? Нет, нет! Старший брат открыл ресторан, как ушел с прошлой работы. И я помогаю ему тут, когда не хватает рук. Ого, вот она что! Какая печальная история! Да, да, печалька! У вас все мысли только о Мессии. Ты что не желаешь своему брату счастья? Пустым проигрывать непозволительно. Точно! Просто не мысли, чтобы я проиграл Стеф в честной игре. Эй, Эй Стеф! Д -д да, да, да! Все еще остается шанс один к миллиону. Нет, одна миллиардная сотая процента, что ты можешь выиграть. ха ха ха ха Ты сам сказал это. У меня хорошее предчувствие. Я уверена в себе. Я снайпер. Я никогда не упущу свою цель. Миссия провалена! А вот ты где, Машера. Как же ты уже достала, Бенио? Брыз, брыз. Ах, сто лет не слышала этого слова. Какая прелесть. Да она меня вообще не слушает. Вы что, шпионили за нами? Простите. Дарья может вообще полностью голая спать. Шиннатян, я белые носочки перед сном надеваю. Стоило она такого выпячивания груди? Температуры вроде нет. Может, аллергия? А почему тогда нос течет? Так аллергия! И поэтому глаза слезятся. Аллергия же! И Анус тоже такой широкий стал, Иса. Конечно, аллергия! Гимура, не ведись на это! Идеал, как ни глянь. Однажды он прославится, Помните мои слова. Заполна брата. Но я бы запомнил подобного типа, раз он к нам перевелся. <связывающие> Простите. <связывающие> Мне сказали, что моя старшая сестра здесь. Парик нужен? Парик нужен? Это я. Вот блин, кто-то пришел. Иду! Стой! Сестренка откроет! Пэй, стоять! Магическое копье Габолк, что было запечатано в северной пещере! Со своим новым оружием! Я сражу! Не позволю! М неплохо. Ой, надо ну, же, кто-то выбросил свое копье! В этот раз я не смогу активно помогать вам с заданием. Академия создана в ППХ, ее территория пронизана багами, а я вынуждена их изучать. Например, есть вот такой. Вау! <свеч> Баг внезапной смерти. Ладно, возьми это. Что? Это леденец. Давай мутами. Хорошо. Как такое произошло? Как тебе, Отто? М Майн, тебя же есть чем заняться. Что, что такое? Что-то болит. А? Че а, ты а? там лишь? А? Э -э -э! Ты что э -э -э! творишь, придурок? Я говорю лучше отойди от меня. Ты призрак? Может лучше правую часть халата вперед, чтобы указать, что это погребальное кимоно. Так будет выглядеть реалистичнее. Понятно. А? Так. Он так спокойно, так спокойно вносил свое тело. Все хорошо, он был в нижнем белье. Был в нижнем белье. Будешь участвовать в великой битве? Я записал его. Ведь ему уже есть 14, и он не женат. Верно, ведь в правилах не сказано, что я должен быть жителем деревни. Ты... Как давно Сэнко и Генро стали дрожить. Подлецы всегда найдут друг друга. Опять хвастаться? И как мне тогда поступить? Раз уж так. Ложим-положим! Не надо больше! Прошу, прошу вас. У меня не такие большие, как у Муцуми, так что. Эм, прошу, простите меня. <с Catholics> Офигеть, как неловко! И как же меня с ней вести, как любовник ума не приложу? Доктор, вы уверены, что слушать дыхание нужно именно в этом месте? Простите меня! Ну, на я покажу как надо, а ты просто повторяй за мной. А, да! Сначала делаешь рывок и дышишь под движением. Потом болтых, вжих обратно, и вот и все дела. Ну, вот так, в общих чертах. Чего? Мы забыли, что учитель из нее уже некуда. Джибрил, стоять! Чего? Сиди там и смотри так! Нечестно! И за пара ведь ничего не видно! Ты так быстро научилась управлять Джебрилом, как ее госпожа! Ненавижу себя за то, что начинаю к этому привыкать! Шира, это твой братик очень рад! Прошу, иди домой, Хитоши. Братишка, какая-то это не смешная шутка! Я не шучу! Не думаю, что эти красавицы и чудовища являются родней. Нифига. Вы же помните, что это парень. Заткнись! Прошу. Закрой глаза. Я готова. П -п -п -п -п -п Погоди! Стой, Саюки! Что? Ты... что ты... Вообще, смотри, что! Ошейник! Это... Прошу. Сделай меня своей забашкой! Чего? Ученики должны ходить домой группами. А ты не ушиблась. Ты ведь только что прыгнула со второго этажа. Я в полном порядке. Я ведь прекрасная спортсменка.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 to go somewhere new And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean I, I wanna